Хочу рассказать про наш бизнес-проект Агуднева. Здесь у нас уже все готово, все построено. Сейчас я подробненько расскажу. Готовится второй проект в апрелевке. Он уже запущен в работу. И там будет примерно все то же самое. А, нами был приобретен участок. Участок был разбит а, на три. Отдельных участков На двух участках Было построено два дома Один дом, на котором я сейчас нахожусь На крыше Он сделан полностью под ключ С отделкой и выставлен уже на продажу Второй дом мы оставили специально В формате лайтбокс Чтобы можно было посмотреть его на примере Как что сделано Из чего он сделал есть Грубо говоря, пощупать Центр мы оставили специально. Вот здесь мы построим третий дом. Все будет в зависимости от ситуации. Или люди, приобретающие у нас эти дома, захотят дополнительно к шестисоткам приобрести, например, 3, чтобы у них было 9, да, или 10. Мы будем готовы продать вот этот участок как дополнительный.